Здравствуй, желаю, товарищ, прапорщик. Как у вас дела? Его... Как, як, як. як. А, ты хохол, да, получается? Як... Я думаю... А -а -а. Вообще красавчик. У вас как Шут там... Сужинаты. Менты или полиция? Полиции. А что делаешь? Йист сиф. Плохо слышно вас, можно погромче? Сухарики, да, сушеные. Велком туреж в Россию. Все yeah, cool. свежие, все хорошее. Милости проси. Я yeah, cool. Krasaschi